Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Супик И сегодня мы играем в такую игру как Рафт. Блин, я уже упал Тут вот акула да, это, ну, Нам придется выживать на таком плоту Проходить сюжетную линию И отбиваться от акулы всяких приключений Нам на жопу Да Давайте сначала половим ресурсов Чтобы сделать красивенький плот Вернее расширить его Где вот я уже что-то могу сделать, нет, не могу сделать нам нужно сначала сделать столовый, столовый молоток, да, строительный молот, чтобы расширять плод. Для этого нам нужны бочки и всякие ресурсы. Давайте их ловить. Так. Ага, а че упал -то? Странно. Ну ладно. Так. Первая бочка пошла, наверное, ну, вернее вторая я уже до этого одну схавал. Да-да. Так, еще одна бочка. Пластик. И нужно дерево. А вернее, одна листва. Так, но дерево тоже надо. Так, давай, подплывай. Я и тебя захаваю. Так, этот я, уже, наверное, не успею. Вон, там есть у нас листва. Давай, давай, давай, все. Приняли. Так, Это тоже заберем. Это тоже заберем. Вот это тоже вдвоем заберем. И бочечку. Так, бочку забираем. И делаем мы строительный молот. Так, его я сюда перенесу. И можем уже плод расширять. Так. Еще одно дерево. Опа. Три листвы. Так, пластик. Опа. Так. И... Вот сюда надо нам сделать еще будто рыболовную сеть или как она там называется ловушка не знаю чтобы ресурсы не ловить чтобы просто плавать и они сами добывались Так, Это тоже забираем Ладно. так бочку я наверно до не достану поэтому не буду избирать она так теперь нам надо сделать рабочий стол это 14 дерево ладно погнали добывать дерево так еще дерево еще дерево Так. опять же извиняюсь за мое долгое отсутствие на ю у меня были небольшие проблемы и до сих пор в принципе они есть так у нас остров кстати да, Наверное, не получится. У нас якоря нет. Ладно. Но сейчас видосы должны выходить побольше. Да. И про разные игры. Вот так вот. Будет интересно. Так что подписывайтесь. Будет интересно. А, ага, повторилось. Так, у нас уже 18 дерева. Ой, 18. 9. Так, еще одна бочка проплывает. Я ее, наверное, не смогу. А вот которая на, на меня прям идет. Это я, наверное, смогу достать. Так, ты тоже иди сюда. Ты тоже иди сюда. Так, 13 деревьев Уже надо одно. Так. Опа. Теперь тоже листочек захавы. Так, ну, остров мне, в принципе, не нужен. Но один минус. Я прямо на него качусь. Мой плод может развернуть, поэтому я, я наверное, пожертвуюсь. Нет, нет. Весло. Мне надо весло. Пластик. Один пластик. Пластик, срочно пластик. Пусть там окажется пластик. Ну да, конечно. Блин, я не хочу, чтобы мне плод разворачивал. А, меня уже акула хавает, а у меня нечем отбиваться. Ну ладно, хавать, Потом с тобой поговорим. Так. Остров я, наверное, потом залутаю. Ну, когда смогу якорь сделать. И так далее. А пока просто плыву, набывая ресурсы. Так. Рабочий стол-то я смогу уже сделать? Да, рабочий стол я могу сделать. Поставлю ко сюда. Накидаю все пока сюда. Так, я смогу проплыть, Да. Все, проплываю, нормально. Так, надо изучить. А, дерево. Листу. Веревку. Так, проплываю? Проплываю. Так, камень изучим. Хлам изучим. Так, вот у нас уже всего появилось тут. Так, надо пластик еще добыть. И надо плод починить, кстати, насчет пластик. Ух ты, тварь! Колобаны! Тихо! Уже вон разворачиваться началась. И изучить пластик. Так, вот так вот. Пока что убиваем ресурсы. Все. Так, сейчас надо немножко плод расширить. И... Сделать нам кровать, пока наверное не смогу. Надо сделать обычный оплеснитель, обычный гриль. Гриль этой веревки. Так, веревки есть, надо 6 досок. 6 досок. Да, давайте. Так. Минус 3. Верху. Так, это тоже сюда. Это тоже сюда. Надо хавать, хавать. А, нет, не спер, у меня пока здоровье нормально, но почему тоже надо? Да. О, три бочки по курсу прямо. Сейчас добудем. Надо, кстати, посмотреть, что требуется для изучения э, рыболовной сети. Так, Рыболовная сеть. Гвоздь. Гвоздь это хлам. Вроде бы. Да. Так, хлам есть. потом а вроде три хлама надо, если я не ошибаюсь. Ну, в принципе, еще один есть хлам. Так. Обычный гриль. И его С сюда. Сюда. Доски есть. Жаль. Ага, у меня якорь, я... крюк, крюк кончился, делаем новый крюк, так, надо, надо еще починить, так, гвоздь, гвоздь, еще делать гвоздь, так, изучено, так, все, И теперь я смогу сделать рыболовную сеть, а, сеть ловушка, так это доска и веревка угу. веревка это листва Но пока я думаю надо плот расширить то акула откусит кстати насчет акулы нужно сделать так оружие копье это 8 досок и 3 3 веревки веревки так на веревке так, еще один остров у меня, который я проплываю, потому что не могу опять уже остановиться. Так, бочку надеюсь могу забрать? Смогу, конечно. Так. Так, так, так. Ресурсов маловато, маловато, ресурсов. Просто я до них дотянуться, не смогу, наверное. Блин. не смогу. Так, тихо. Блин, ладно, кофе. Так, три листвы. Музыка куда-то пропала. Ну ладно. Так, доска. Угу. Доска. Блин, да что? -то. не давайте попробуем угу. не на дотя... ага. а хотел откусить да не получилось не получилось так все надо плот расширять ага. расширять да блин стой Тоже иди сюда. И ты иди сюда. Стой. Дерево. Ага. Снайпер просто. Так, еще дерево надо. Так, дерево есть. Сейчас еще одна подплывет. Мы его схаваем. Стой. Вот. Пластик есть. дерево сюда. Теперь надо туда расширяться. Так, кушать. Надо все пережаривать, конечно же. И сюда. Сюда иди. Так, что у нас там по побочка Ага, вот. плод есть. На котором тоже есть некоторые ресурсы, которые нам помогут в развитии. нашем. Вернее, прохождении. не неразвитии. Так. Надо к нему подплыть. Там немножко мимо. Кстати, у нас наступает уже ночь. Здесь вам будет все видно. Да. Так, вот забираем еще. Так, и прыгаем по лату заброшенному. Блин, а да, он вплывает. Мы его домой вообще? Догоним, догоним. Куда он денется? Так, пофиг, алмага. Так, забираемся. Забираем ящик. Этот плод тонет. Мы идем на свой плод. И изучаем. Ага. Изучаем стекло. Теперь у нас есть оплесники. Хотя можно и сразу же сделать, чтобы это не делать. Это... А, это стекло. А мне нужно значит песок. Ну ладно. Ладно. Так, да, а нам надо сделать. А Тут пить охоту. И стакан нам надо сделать. Так, это мы забираем. Так, сделал опреснитель. А, надо его поставить теперь. Так, стакан. Стакан это пластик. Так, боч. О, все Да, пить уже охота Так, так, так, так. Пластик, пластик. Есть рядом где-то пластик. Пластика рядом нету. Блин, да ладно, неужели я первый свой выживающий день умру? Положить доску. Блин, пластик, пластик. Не дотянусь. Это дерево. Пластик слишком далеко плавает. Почему так? Пластик. Дотянись. Нет. Пластик. Так, чашка сделана. Наливаю воду. Кипятим ее. Так. Там еще один остров уже большой. Кстати, на него бы можно было бы и сходить даже. Якорь. Это веревка. Значит, нам нужно... А, стоп! разве якорь у нас есть. Один. Один развый якорь у нас есть. Можно будет сплавать на тот остров. Главное сейчас попить. Попить водички. Наши водички. Так. Все, я попил водички. Сразу же новый кипятин. Надо покушать. Так, и сейчас мы отправимся на тот остров. Залутаем его. И думаю, на этом можно будет закончить нашу первую серию по выживанию такой глик, как крафт. Так, по пути сразу добываем ресурсы в себе. Особенно пластик, которого у нас нет. Да, он нам понадобится, чтобы расширить плод. Да -да. Так, плывем, плывем. Еще надо было сделать бы кровать по-хорошему. Сколько у нас пластика? и одиннадцать дерева. Ну, тоже хорошо. Опа, насхалывают. Пошла вон отсюда. Плохая акула. Так. Пойдем дальше. Так. Ага, что тут деревья? Для этого нам понравится топор. Чтобы их сломать. Надо еще, кстати, сделать. Эм, как называется? Сундук. Так, плывем еще сюда, поближе. Уже можно кидать якобы. Оба. Так, все, остановились. Так, не забываю жарить картошку. Так. Как сделать нам топор? Каменный топор. Это веревка. Так. Топор я сделал. Пойдемте тогда срубим деревья который тут есть. Так, желтый цветок, я думаю, пока нам он не нужен, потому что плод я красить пока в данный момент не буду. Ну, это нам необходимо. Ой. Не нужно пока, в общем, да. Этим я займусь потом. Это тоже дерево, да. Так, ну руби его быстрее. Так, у нас есть кокос можно съесть. Ну, по сути, лучше бы падали семечки, потому что если будем строить такой красивый плод, то нам понадобится слишком много дерева. Семечки нам бы пригодились, чтобы выращивать те самые деревья. Так, ну, давай рубить. Так. А как, собственно... А, кстати, это остров а, с сундуком. Только я немножко не понимаю, как на него залезть. Так, сюда, что ли? Нет. А как тогда? Извиняюсь. Так. Так, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Ага, все, разобрался. Так, еще одно дерево срубаем его. Манго. Это неплохо, неплохо. Так, теперь мы дальше... Стоп, это дерево. Это деревья Или дерево. Давай это дерево. Тоже его... Так, манговое семечко. Еще одно манговое семечко. Так, мы теперь здесь. И вот у нас сундук. Ага. Так, нам выпал какой-то рецепт. Рыбное жиркое. Это я потом повешу. Так, сейчас нам надо сделать сундук. Так, можем, конечно, под одну еще поплавать собирать те самые стекла или хлам главное чтобы на нас акулы не И нам пару конечностей не откусила Да. так не за кислородом так я хавать хочу давайте поедим под водой чего бы нет если я так могу почему бы этим не воспользоваться так надо всплыть всплыть всплываем блин всплываем. пацан держись все так, кстати, у нас почти день. Мы выживаем уже целый день. Так, водоросли нам тоже пригодятся. Собираем вообще все по максимуму. Так, что-то подлагало немножко. Офигеть. Ладно. Так, собираем. А, -а, -а, -а так, у меня закончился крюк. Я еще хочу пить. Так, где мой плод? Мой плод тама. Блин, я еще медленно. Из-за того, то что я пить хочу. Не, а что если соленую воду попить? Ага, понял. Еще больше пить. Акула! меня акулы кусают еще. Блин, давай быстрее. Креби до своего плота. Все. Так, быстро пить. Все. Дальше кипятим. Это забираем. Это сюда. Это хаунит. Так, ну я думаю, на этом можно и закончить серию. Так, я там еще дерево не срубил. Ну ладно, это я сделаю заказ Увидите, что будет в следующей серии. Как я, возможно, плод свой построю немножечко, обустрою. Так что вот так я опять упал. Следите за каналом. Видео будет теперь выходить. Да? Я его не забрасываю. Так что всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.